Команда «Квент» родом из Хогвартса. Школа номер три. <плодисмент> Здравствуйте, мы команда родом из Хогвартса. лали <плодисмент> лали лали лали-лали-лали. Ребят, я шутку приготовила. Посвящается девушкам, которые не подарили на 14 февраля iPhone. Алло, да, любимый? Ну что ж, let's go! Когда у девушек звонит телефон, все выглядит именно так. А -а -а. Ой, ой, все равно. Алло, любимый. странный анонимный клуб. Здравствуйте! Это наша 13 встреча. Начнем с новеньких. Здравствуйте! Меня зовут Айгуль. Мне 14 лет, мне ни раз не было 15 Давайте ее поддержим! Здравствуйте! Меня зовут Гульнас. И каждый раз, когда я хочу узнать, сколько времени, я достаю телефон, смотрю на часы, убираю телефон и забываю, сколько времени. Потом я снова достаю телефон, смотрю на время, убираю телефон и опять забываю, сколько времени. Гульнас, сколько... Гульнас, сколько время? Так, Гульнас, сколько время? Блин! Поддержим Гульнас и переходим к следующему человеку. Здравствуйте, меня зовут Диляра, мне 15 лет. И я с детства мечтала увидеть Сергея Лазарева. Сергей Лазарев, если вы видите это, пожалуйста, купите мне цветной принтер! И у нас пусто, Звуки сирян, мы поздно, -пилота, Урок географии в музыкальной школе Итак, дети, записываем Тема нашего урока — Кавказ Да-да-да, это, это Кавказ. Кавказ Так, тихо, записываем Чем выше горы, тем ниже, ниже приоры завтрашнего дня на учебу к девяти Зачем, Зачем тебя я заводил? Вам же еще ОГЭ сдавать, это не шутки. Мы встретились в маршрутке. Вот вам смешно, а мне вообще не смешно. Мне... мне не смешно. О, в клубе темно. Йоу, Боже мой. Какой мужчина. мужчина? Все, я ухожу. Ухожу, красиво. В пятый раз дает математику. Ну здравствуй, Гуль. Давай начнем. Что такое треугольник? Ну, треугольник, это, наверное, то, что у нас столовки продают. Блин, не такой. Ладно, нарисуй мне треугольник. Вот. Так, стоп, это что? Ну, треугольник. Ладно. Как найти треугольник? Так вот, Джон. По формуле. Ладно. D равно B квадрат минус. Минус четыре отцы, а, C. а, -а, -а. <свят> так это что? Ну четыре отцы. Блин, ну четыре <свят> четыре. Ну, ну как на телефоне? Ладно, иди два. Команда родом из Хогвартса Спасибо! Спасибо! Айрат Тагеров, что скажете? Девочкам всегда тяжело шутить, потому что конечно шутить должны мальчики, а девочкам должны смеяться. Mm -hmm. Так, <смех> Да, Рафаэль, хорошо пародируешь смеющуюся девочку. Что хотел сказать. Родом из Хогвартс, тоже команда с историей, так же как параграф 19. Их предшественники два сезона штурмовали основную юниор -лигу. И в этом году у них вот... Новые кадры пришли в эту команду, обновилась полностью. Но ну, тоже они молодцы, в принципе хорошие, но мне кажется, вот, пока что вот, полуфинал ⁇ это вот, самое то. На следующий год, на фестиваль и уже попадать сразу в основную юниор-лигу. Мощить надо. Прям сейчас начнете готовиться. Так, э, вспоминая прошлую игру, ну скажу честно, были выступления на уровне Родом из Хогвартса, которые прошли в импровизацию. Зал поддержит, нет? А <смех> можно я решу? Я помню то, что Родом из Хоггерса» в разминке очень сильно сыграла на прошлой игре. Ну вот просто хочется посмеяться, в импровизацию их провести. А ты что хочешь, Рафаэль, добавить? Я? Ну я думаю, надо брать... Это же девушки. А скоро 8 марта. Подарок. Да, девчонки, в импровизацию. Спасибо большое.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 Ехал принц на белом коне. Присаживайтесь! Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони! 79 99 99.